Мне свой канал Сергеевский. Твой лайк и твой телефон, а моя роспись еще потом подумай еще литры возьму с себя. Вот мой удар сейчас прикидно.